Расслаждайся своими победами Говори, разгоняй, что ты слабая Не лечи меня, детка, советами Расскажи, расскажи, что ты самая Не лечи меня, детка, советами Расскажи, расскажи, что ты самая. Расскажи, что моря не кончаются, как любовь никогда не закончится. И мечты ну, конечно, сбываются, если этого сильно захочется. И мечты ну конечно, сбываются Если этого сильно захочется У тебя сто проблем и различных дел У меня ничего на ближайшие три Ты смотрела в окно, а я просто пел А потом ты сказал Стрела в окно, а я просто пел, а потом ты сказала не уходи. И уже за окном люди с метлами, светофоры, машины, скольжение. Я не видел, что было за окнами. Я смотрел. На двоих сто морей и одно окно говори, но лучше обещай. Говори мне, что будет все хорошо. Я готов, я привык к таким вещам. Говори мне, что будет все хорошо. Я готов, я привык к таким вещам. Эта ночь никогда не закончится. И тебе не хватает терпения. Я дарю тебе одиночество на стекле в твоем отражении. Твоё